Ты совсем одна среди зависти подруг Кругом голова самый громкий звук Ты совсем как я, двигаешься в такт А твои друзья ведут себя никак Вечериночка, вечериночка Ребята танцуют, хоть не умеют Вечериночка, о, -о, -о. вечериночка Хотел бы верить, хотел бы поверить, что, что мы с тобой навсегда, что мы с тобой не вода, что мы с тобой навсегда, что, что мы с тобой не падали. вода, что мы с тобой навсегда, <плодисмент> что мы с тобой не вода, что мы с тобой навсегда Рядом, что все слова, не вода, падай. But you know about rolling down in the deep when your brain goes numb. You can call the mantle freeze when it's pulled up too much. Pull the sheet in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. I But you know about rolling down in the deep when your brain goes numb. You can call the mantle freeze when it's pulled up too much. Pull the sheet in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Тебе все не нравится, ты все куда-то спешишь, вокал добавляя лед. Но какая разница, каким ты классом летишь, когда падает самолет. Если все же приземлимся этим утром, я сразу позвоню, хотя бы на минуту. За шаг до края слишком много кажется ценным Точно не деньги, точно не сцена. Все бы ничего и все же еще бы чего-то. И океан болотом кажется идиот. Все бы ничего и все же еще бы чего-то. Какой же глупый график, работа, дом, работа. И Все бы ничего и все же еще бы чего-то. И океан болотом кажется я идиотка. И Все бы ничего и все же еще бы чего Панадка неба, не хочу в него.